Сейчас собрался укоренять трудноукореняемый сорт роз. Чайно-гибридные. Вот из всех роз это самое трудно. И не верьте тому, что говорят. Лучше сами попробуйте. Вот возьмите 10 черенков, нарежьте чайно-гибридные розы. Попробуйте укоренить Или методом бурита, или там где-нибудь шперлите, или вообще как только можно <смех> и вот ничего не получится честное слово поэтому лучше вот э, делайте как я то есть роза чайно-гибридная э, э, э, э, э, э, это мне пришли саженцы без листьев осенью листья потом наросли ну собственно все пришлось их выкопать занести домой ради сохранения и сейчас я буду их укоренять то есть они привиты там шиповник а вот это сама роза мне собственно шиповник тот не нужен я хочу сделать корни собственные то есть размножить вот из двух стеблей у меня должно получиться две розы сто процентов почему а потому что я не отделяю их от корни вот что я делаю вот так вот можно Порезы, допустим, прививочным ножом сделать, кору содрать. Можно вообще содрать. А можно вот так, как я ногтем просто процарапать, что тут был просто кору убрать. И на этом месте должны вылезти корешки. Потом я еще здесь процарапаю просто. Можно не с одной стороны, можно нет, общем, ну, с двух сторон. Можно с трех, можно с четырех. Это как он... Э Придет. Дальше что? Беру, беру тоже вот такую другую бутылку, среднюю часть вырезаю и получается вот такая вот штучка средняя. Вот. Потом, если у вас листьев э, много, как у меня, то есть если мало, да, можете просто ее одеть вот так вот сверху. А если много, как у меня, и как бы неудобно туда, вот я не знаю, как она. даже вот... А, вот Шесть. один корешок и вот второй она просто не залезет. Поэтому я просто разрезаю вот здесь вот ножницами. Вот. Одеваю ее вот так вот. И вот здесь, где разрезано, вот здесь вот скотчем склеиваю. И все получается вот так она будет стоять в форме. Вот. И дальше что? Можно засыпать ее. Ну, лучше конечно перлитом засыпать честное слово улажный вот я так считаю перлит а если это невозможно то ну, и перлита нету как у меня просто рыхлой землей желательно покупной чтобы она была воздуха и влагопроницаемой и держала ее вот и, все. и почему они не засохнут если бы вы срезали а потому что они откорнят, они отсоединяются Понимаете, они не будут чернить. Соки все равно будут идти, листики все равно будут расти, а вот здесь вот будут валяться корешки. Такого метода я ни у кого не видел, поэтому делюсь с вами. Пользуйтесь на здоровье, и я буду тоже только так делать. Потому что чайно-гибридные, я вот сколько не пробовал, но не укореняются. Если их отрезать, хоть вперлить, хоть вермикурлить, хоть в землю, хоть в... Методом бурита я заворачивал и в газетку, и в салфетку. Ну, ни хрена не получается. И просто в воде даже настаивал. Не выпускают корни. И просто во влажной среде. Просто вот такая бутылка сверху накрывал, и там вода. И вода не доставала до э, самих стеблей. И думал, ну в воде они чернеют, э, пропадают в земле, пропадают, не знаю от чего. Что много воды. Вот. В воздухе, в воздушной среде, воздушно-капельной среде в этом конденсате и все ну, равно но ну, чернее это не выпускает не корни и все ну а здесь такого то не будет здесь постоянно соки будут идти питательные вещества и я желаю и себе и вам удачи кстати поздравляю всех с наступающим и желаю чтобы как можно больше у вас было цветов и все получалось и все было удачно